Предположим следующее. Две комнаты, в каждой из которых есть выключатель. В первой находится мужчина, который пользуется выключателем в зависимости от результата броска монеты. Если выпадает орел, он включает свет. Если же выпадает решка, то свет выключается. В другой комнате находится женщина, которая включает и выключает свет только на основании своих предположений. Она пытается имитировать случайность выбора без монеты. Когда начнется отсчет, и они начнут синхронно переключать выключатели, можно ли будет определить, какая пульсация света соответствует броску монеты? Ответ – да, можно, но как? Хитрость в том, чтобы выяснить свойства каждой последовательности вместо того, чтобы пытаться уловить определенный шаблон. Например, сначала можно попробовать подсчитать общее число включений и выключений, которые составляют каждую последовательность. Это хорошо, но недостаточно, так как обе кажутся достаточно равномерными. Решение — это подсчитать последовательности чисел, такие как три переключения подряд. Полностью случайная последовательность равновероятно содержит любую последовательность любой длины. Это называет свойством частотной устойчивости, что хорошо видно на этой диаграмме. Эмуляция случайности становится очевидной. Люди в большинстве случаев создают определенные последовательности, когда делают предположения. Как здесь видно, из-за этого формируются неравномерные шаблоны. Одной из причин возникновения такой ситуации является то, что мы ошибаемся, предполагая, что определенные результаты менее случайны, чем остальные. Но понимая то, что нет никаких счастливых чисел, понятно, что нет никаких счастливых последовательностей. Если подбросить монету 10 раз, то равновероятно могут выпасть все орлы, все решки и любая другая последовательность, которую только можно представить.